Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть, а может не заканчиваем, не знаю уж как попрет. Бургерная, бургерная. Так, я сказал, что если что, серию попилим, потому что что-то я думал, что конец. А мне говорят, ага, борода, какой конец? Вот там что светится, кстати, как туда Попасть? Ладно, ладно, я вижу только дверь. И что-то, блин, что-то вот я заметил, в прошлое было шумновато чуть-чуть. А, и здесь тоже немножко шумновато. Давай я звуковых эффектов чуть-чуть убавлю и музыку тоже чуть убавлю. Блин, музыку вообще мало стало слышно. Давай вот так пока, если что сделаем. Если вдруг э, будет тихо, я... Да что, верни назад. Все, если будет слишком тихо, я верну потом. Так, куда она сейчас выкинет? А, возможно, я не знаю, возможно, я просто... Тупо потратил время, чтобы 5 минут, до... 5 минут на... до, про... до прохождения игры? Я не знаю. Это что за редизайн? Погоди. Погоди. Остановись. Что происходит? Что за пикап? Это, это не моя... Это не моя бургерная. Это лже-бургерная. Подожди, я ничего не понимаю. Ну вот это, кормилица. О, кормилица? Да, кормилица, все правильно. Так, я сейчас, если честно... Подожди, куда вы привели меня работать? Айс, я, я, я, я, я то... Мне здесь работать сейчас надо будет. Да я только к той да привык. Вы зачем? <laughs> Ice cold baby а, Ну вот это шейк. Это софт дринг, бляха-муха. Это фритюрница. Ладно. Надо найти холодильник. Главное найти холодильник. И ингредиенты. Какие ингредиенты? Мусор, бляха. Мусор. Ладно, мусор так. Ага. А -а -а, понял А чем отличаются? Ничем? Это что? Что за ботинки? Что это за ботинки? Ясно Ничего не понятно А в коробку вообще можно заглянуть? Нельзя! А что я готовить буду? А как я буду готовить? Гитара Хорош Задний вход И что делать? И что делать? Это по приколу, просто посмотри. Мы сделали тебе редизайн. Программа на ножах. <программа> Мы переделали вашу кафешку. Блин, у меня тут даже раздельный санузел есть. Блин, правда, какой-то маленький. Ладно, что делать, я пока не вкуриваю. А, может, мне надо начать смену. Типа, нажать опен. Но у меня не опен. Идите домой. Я иду. Как мне дойти до дома? Пожалуйста, скажи. Игра. Подскажи, я пойду. Я, если честно... Телефон. Ну, по идее, когда мы приходим на работу, что мы делаем? Мы с тобой отмечаемся. Давай внимательнее посмотрим. Может мне назад вернуться? ясно что-то тыкнуло сейчас нет я и сейчас на в замешательстве немножко Опа она а бляха муха ты что дурной что ли ой бляха-муха о Блин, это первый раз, как... ты ведь знаешь, кто это, да? Не это а должен? Это тот журналист, которого забанили на сайте статус пост. Как же его зовут? Мэврик Купер? Нет, Мэврик уже под землей, торчит здесь несколько месяцев. Его приятель, э, Райдер Хайцман. О, да, точно он. Только не говори мне, что ты слушаешь это, это эту радиочушь. Не, nee, ты же знаешь, что здесь это запрещено. Не хотелось бы разозлить абскурио там. Иногда мне кажется, что они с работниками обращаются хуже, чем с подопытными. Мозговой чип фаб фабрикованной реальности был успешно установлен. Он активен в течение целого дня. Подопытный находится в сознании, в стабильном состоянии и в настоящее время просматривает обучающее видео чего-то там. Инжиниринг, мысли, что-то там нормально. Воспоминания подопытного были подавлены, и он сам приспосабливается к сфабрикованной реальности. О, ему было приспособлено обозначение подопытного сотрудника номер 42 или сокращенно E42. Произведеная окончательная калибровка чипа фабрикования реальности. Е42 будет размещен в New Illusume к концу дня. Наверняка Грим в восторге. Он уже заполучил Мэверика, да еще и Райдера. После подобных исчезновений журналистов больше никто не будет писать истории о пропаже людей на Дури Джонс. Это да. Хочешь сходить за бургером? Мы что, меня жахнули? Они меня убили? ай бухал вот эта х... обскура! Продкастинг! Бро, Фьюче презентациян, презентациян. Мы не орудие бургерной гриль единственное, на этом мы нормально. Блин, этот чувак, господи. <laughs> это я так понимаю я или а или это мой друг, который там тоже попал в симуляцию. Это единственный скример, которого я об... <laughs> обсерился прям кошмар. У меня аж ёгнуло. Эй, Е-42! Е-42! Ты еще на том свете? Слава богу. Долго же ты спишь. Слушай, я не очень хорошо себя чувствую. Думаю, мне нужно то ли вздремнуть, то ли отключиться. А может вырубиться. Или перезагрузиться. Неважно. Возможно, мы больше не увидимся. Ну, надеюсь, что ты меня не забудешь. Убегите из симуляции. Как? <смех> Бляха. <смех> Подожди, я думал все. Или я увидел момент из прошлого, на самом деле. Как, ну вот как мне это чип вживляли и все остальное. Да, и вижу я тебя вижу. Ой, блин. А. До сих пор что-то прям, знаешь, <смех> а, в груди такое чувство, как будто, блин, что-то порвалось, блин. <смех> Зараза, блин. Как он выскочил-то внезапно так, блин. Я вообще этого не ожидал. Я хожу себе ищу, и хожу ищу, блин. Ничего не понимаю. <смех> он выскакивает. Молодец, блин, молодец. Что сказать, блин. О, божечки. Ложитесь спать. Давай, да. И давай я прилягу сейчас. Сохраниться надо по-любому. А... Проверим Вика. А вот здесь открылось, может, может здесь под тайной выход из реальности? О, господи божечки! <laughs> зачем я собирал тогда шлем? У меня вопрос, зачем я собирал шлем? Вик, что такое? Все? Ты кончился? Может, еще раз собрать шлем? Чуть заколюны постоянные. Блин, ну если еще раз его собрать, я... Не знаю. А, как минимум, я знаю... А... Давай поспим. Утро вечером мудренее. Сейчас у нас... А, наше рабочее место, оно больше для того, чтобы мы... Идите на работу. Да, я понял. Как бы так... Как бы так сделать? Пытаюсь понять. Пытаюсь понять Я Ничего не понимаю а, В любом случае Я знаю куда применить одну бургер бомбу Она применяется у нас У нас на работе туда а, Нам нужно взорвать холодильник И что-то произойдет Может нам туда и надо А может оно сейчас откроется А кстати может там было закрыто а сейчас, когда я попытался выйти из реальности, там разблокировалось что-то? Давай проверим. Так, ладно, 2 доллара потрачу, и сейчас заработаем. Если что, заработаем. А, опять начинается рутина. Хотя, а, в принципе, на шлем а, мы можем заработать за одну смену. Нам нужно 120 долларов, чтобы покупать шлем себе. А, за смену это сделать вполне себе реально. Так что не страшно, если что, можно отработать смену. А потом... Получается... Верно. Собрать либо бургер-бомбу, либо а, еще раз шлем. Ой, что все поплыло? Что все плывет? Что все в тумане? Или так оно и было? Не помню. А, напоминаю, что на работу я теперь хожу со служебного входа, как положено, а не врываюсь, знаешь что-то. Здравствуй, Реми. Здравствуй, Реми. Do you ты помнишь, uh, это это все он uh, они пытаются чего, блин, пытаются что-то найти путь uh, в сейчас ты можешь видеть uh, найди старые эваку эваку эваку бляха эваку, эваку... эваку... Это что? Эва... Да все, Я не могу выговорить слово! Эвакуация. Эваку... <свят> да хорош! Короче, <свят> найди туннель эвакуации, а расскажи миру, что происходит здесь. Е7. Подсказка. Привет. <свят> так, ладно. Открылся! Да? Нет. Надо взорвать, я понял. Мне нужна бургер-бомба. Ладно. Отработаем смену. Будет вам бургер бомба. Я вам в таких сейчас бургер-бомб. Нафига, Хорошо. Хорошо. Ну, значит, нам по-любому туда надо. А, подожди, заготовки-то сделать, а, Мне в любом случае нужны сейчас деньги. Раз, два, три, четыре. Да, ну да, точно, придумал, куда. Так. Так, так, я не буду брать заказы на машинах, потому что я тогда точно нифига не успею. Это, это инфа сотка просто. Я-то с одними клиентами еле справляюсь, а если будет еще и эти на машинах, я тогда точно ничего не буду успевать. Что за тык-тык? -ты -ты что? Что за какие-то постоянно посторонние звуки у меня в голове, в ушах? Ту-ду-ду. Я понял, это фишка. Ну нажми. Закончите смену. Хорошо, хорошо. Я, если честно, думал, в той бургерной, в которой мы находились, нас заставит готовить. А, ну да, точно. Как я мог забыть? Как я запамятовал? Да ну нажми. Нажимай кнопку. В чем проблема нажать кнопку? Ты что? Опять две картошки, три картошки. Это нагид? Да, все. Так, ладно. Э пока тот идет, нажимаю пирожки. Надо было сосисок еще накидать, правда? Давай. Раз, два, три, четыре. Да иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, Денег он внес уже. <з enrich> я заказ начну выполнять хотя бы. Туалет хотя бы. А, гриль горит. Да, ясно, ясно. Горит гриль. Так, как я понял, в гриле заканчивается вода внезапно. Принято. Дальше. Куки а, софт Все, что ли? Пфф. Отлично. У меня как раз Куки готов. Так, ну, пока день начинается неплохо. А, спокойно, без паники, без нервов. Куки, Куки, Куки. Что из вас, Куки? Ты у нас, Куки. Идешь сюда. Идешь сюда, потом сюда, потом... Кстати, нас на работе не так, не так сильно начали кошмарить-то вот эти противники. Я про вас забыл! Блин, фрайс, хэппи-дог. Фрайс и хэппи-дог. Так, обычный нормальный ход Так, а -а -а -а -а -а Будем? Будем. Что-то как-то мало ем соуса фигачу. Люди могут не найти. что фрайс, фрайс, фрайс, фрайс. Фрайс есть, есть, есть фрайс у меня. <с Gear��> что это делаешь? <с percentage> Он мне сейчас такой наушка. <finished> Или у него слюнки текут. Кушать хочешь? Ой-ой-ой. ой, Дальше. Следующий. Подходим. Шейк, а, happy dog, no ketchup. No, ketchup, head dog. Head dog. Худдог без кетчупа. Ходдог без кетчупа сейчас будет. Сейчас сделаю без кетчупа. Но с горчицей. Верно. И что ему еще надо? А, сейчас. Я ваш худдог пойду, и это как у там соуса добавлю дополнительно. Как бы фирменные ингредиенты, там все дела. Секретный рецепт. Так, а стой, стойте там, пожалуйста. Так, а все, соус готов. Что вам еще? Шейк, шейк? Да, конечно, шейк уже готов, господин. Сейчас все будет. Клиент всегда прав, как бы, ну, видите, вот, вы, вы мне так понравились, что я, как бы, вам дополнительный соус добавил. А, исключительно. Авторское меню у нас сегодня. Да, я, я рад, конечно, что то здесь... Он просто меня кошмарить будет постоянно. Хэппи до... Do... Без горчицы, хот-пай и софт-дринк. Хот-пай, софт drink. софт drink. Uh, soft drink. Uh, без горчицы, да? Да, без горчицы. Ой-ой-ой, поплыл. поплыли кораблики. Я думал, он взорвется, потому что они же до этого взорвались. Так, uh, без горчицы, без горчицы. Без горчицы это значит... <звы> Я слушаю, да, опять засор? Ненавижу это задание. Самое просто идиотское задание. Потому что я не могу попасть в эту помойку. Красава. С первого раза даже. Удивительно. Удивительно. Так, софт а дринк и хот пай, да? Или куки? Бляха, не помню. Наверное, хот пай. Я помню что-то из, из духовки, но что я не помню. Хот пай, скажи, что хот пай. Красава. Так спокойно, да. Ну, тут на работе, кстати, не хватает музяки. Давайте следующее. Три минуты еще. А денег у нас хватает уже практически. Куки фрайс хэппи док. Куки фрайс хэппи док. Куки фрайс хэппи док. Так. Здравствуйте. А, вам назначено? Да дайте я клиента обслужу, вы заколебались со своими заданиями. Начальник, когда за повышение зарплаты будет? Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял. Очередная сеть, э, серия Том и Джерри. Где он? Где он? Где эта собака бешеная? А, здорово! Я тебя попаду... не не не не не не не не А, все, спокойно, спокойно. Да я все, все, проблема устранена. Фига себе, это и баскетболист прям. Куки Фрайс. Да не ходи за мной. Куки. Блин, реально ходит. Куки и Фрайс. Стой на месте. Что за игры, блин? Тише едешь, дальше будешь. Что счастливец это делает, то вот эти засранцы, то еще кто-нибудь. Да не ходи за мной, пожалуйста. Блин, ходит, ходит, мешает. <laughs> я вижу, ты ползешь. Куки шейк, куки шейк. а у меня куки закончились. Нет, еще одна есть. <laughs> Идет, бляха-муха. <laughs> куки шейк. А mm -hmm. mm. Где-то еще этот марафонец, призрак бегает. Так, вода еще есть. Можно я шейк заберу? Спасибо. Ну да, я его, блин, уже бы не пошел Да, пошел он в жопу, короче. Он... А, в принципе, он мне ничего не сделал. ХП не отнял, глюков не догнал. Ладно. 170 бачей, отлично. Одна минута. Еще один заказ успею э -э сделать. Или не успею? Не, я не успею, нафиг, за полторы минуты. За минуту. А я не успею? Вообще никак. Ну, в смысле, за минуту. Летусь есть, я, я котлету за минуту не успею пожарить. Соломон наггет, шейка, софт Drink. Да, э, э, ну, чё, я даже стараться не буду. Так, что у нас тут? А, улучшение гриль. Как, как отсюда выйти? Ааа, я не хотел улучшать! Опять горит, да? Бляха, я улучшил. Я улучшил гриль, молодец. Молодец! Да? Что-то хотели? Блин, как я. Да, все, все, заказа не будет, парень. Можешь не ждать. Все, люди расходимся. Лавочка закрыта, кафешка закрывается на не это, Неопределенный срок. Ну ладно, ладно, на вот тебе пирожок, на вот тебе вот пирожок, хорошо, вот на пирожок тебя. Да вы что, я от души хотел. Я от души хотел пирожок ему подарить. А он развернулся и ушел. Ну, вот мой дружу, дру, друг получит пирожок. Я тебя вижу, я тебе в, в конце каждой смены подгон даю. Так, блин, я как улучшил-то нечаянно-то, ё-моё. Сколько у меня жетонов осталось? Где посмотреть? А, вот три жетона улучшения. Улучшение гриля. Гриль 1, гриль 2. У меня два гриля. Напитки 1, напитки 2. Духовка. Как дополнительное время событий взять? А, прокачан, типа, уже. Ну, давай гриль. Ладно. Хорошо. Ладно. Принято. Денег у нас сейчас. 231 за смену хорошо. А, отметится. 231, это нормально. <связь> а, так, ладно, давай сделаем бургер-бомбу. Кто-то мне... Нап... Нет. Кто-то мне написал... В личку. В личку. Есть такие личности, которые мне в личку пишут. Это, э, э, вот. А, да мне же выключать ничего не надо. А, написали, что в этой игре можно взломать автомат. ну Я не стал расспрашивать, что я так, я так мельком читал вот перед, перед записями. Перед записью, что типа а, есть трофей взломать автомат. Мне не сказали, что конкретно. Вот, типа взломать автомат. Может мы эту тему как-нибудь это проверим. А, что нам нужно для взлом взломщика? Нам нужен чип. Нам нужен чип, это точно А что еще, я что-то не особо помню Блин, не помню Ладно, а, давай сейчас сосредоточимся на бургер-бомбе Потому что я ее помню а, Я не помню, есть ли у нас там микросхема Поэтому давай купим одну Чип взял а Дальше На это у меня нет денег А, есть, за одну смену можно, кстати, заработать на этот автомат вы никогда не хотели устроить абсолютный беспорядок без всякой причины. Краска. Но для чего это? Ваза. А, а, батарейки же нужны. Для бургер по-моему, нужна батарейка. А, для нее чип-то не нужен. Для нее нужна батарейка, блин. А -а -а, котлета. И будильник. А где это все? Котлету там куплю возле дома. Пришел такой без пардона, взорвался, блин, а? Что за люди, что за город? Живут одни быдла. Я так и не понял прикола с этим соснотворным. А, может, я опять, ну как кстати, опять что-то не нашел, что-то не узнал? Так, ну вот по такому городу ходить так-то уже не особо это. Не особо как-то интересно. Я вот если честно не знаю даже, что кроме вот этого входа вниз в бургерную. В бургерной. А можно еще сделать. Потому что я вообще не представляю. Я помню, конечно, котел вон там. Котел, козел. Но там было пусто. Я туда пришел просто так по приколу. Может, сейчас там что-то есть? М -м вот так приколись, да? Я думал, что серия вроде как последняя, а на самом деле нет. Борода. В самом начале получили кусочек сюжета какой-то. Ложитесь спать. Сейчас у меня все. Меня в эту симуляцию закинули. И мне спать, есть. Встал. Поработал, вернулся. А, подождите, куда я? Все <с> По шаблону начал все делать. Так, а, бургер. А, я же котлету не взял. Ну, -мо. Ладно. Чип. Бляха, клей и батарейка. М -м -м -м. Клей и батарейка. Полежит у меня пока в рюкзаке. Давай я сделаю ещё взломщик. Сейчас попробуем. Блин, что-то нос забиваться стал. Что ж такое? Я вот, если честно, немножко подзамерз, пока Сижу. Так-то холодно. Да что такое, нос убивается. Болеть не надо. Я болеть не согласен. Сейчас, не сейчас вообще некогда болеть. От слова совсем. Так, я сейчас и взломщик сделаю, и попробуем взломать автомат, если я правильно думаю, про какой автомат мне сказали. Но как я понял, взломать автомат, который этот... Э э Фу, кто мне там в ухо шепчет? Я понял. А пока я в симуляции нахожусь, кто-то мне там какой-нибудь... Вот эти хирурги мне там на мушка нашептывает нашептывает свои... Свои мыслишки. Ага. Ага. а ля ля ля ля, -ля, -ля, -ля, -ля. Взрывайся. Так. А... Да Нам не нужен этот предмет конкретно. Во. Отлично. Отлично, пойдем попробуем взломать автомат. Угу, принял. Пошли попробуем. Не получится, так не получится. Пойдем спать. Потому что я... Из описания трофея только это поняли или как? Я не понял. Реально? Канает? Тихо, тихо. И, кстати, я, кажется, когда монтировал серию про взломщик, помнишь, у нас самый первый взломщик взломался? Я, скорее всего, не ту кнопку нажал, поэтому взорвался, не то, что тут время надо быстрее нажимать. Так что давай целиться аккуратно. Но ну, в любом случае, у нас хватит на еще один, можно будет еще один сделать. Их прям вот возле дома можно делать. Реально. Реально можно было взломать, прикинь. Неплохо. Неплохо. Ладно, ложимся спать идем. Все, хватит не в ухо шептать. Все, ложимся спать. А -а -а, мультфильм «Веселье на ферме» быстро стал самым популярным в мире. Опять Хулуин начался? Это что, я уже второй год здесь живу? Какой кошмар. Я не согласен. Я не согласен в симуляции так долго жить. Ой, а эта игра вышла, чтобы похайпить на выходе фильма «Матрица»? Ну ладно, это не то же самое. Это не то же самое. Наверное, я, кстати, новую матрицу так и не смотрел Еще, наверное, попозже пойду в кино Как бы Интересно просто, что получится Из этого, потому что я фильм вообще не ждал Чтоб ты понимал как бы. Мне нравилась первая часть Мне нравилась первая часть Да Все, на этом, пожалуй Пожалуй, на этом остановимся Первая была хороша Потом что-то мне как-то стало не особо это Я как бы их все посмотрел в целом, это, в принципе, неплохие фильмы. Почему они, вот эти вот тараканы, залипают на одном месте? Так задумано или что? Ладно. Так, а... Он мне, кстати, бургерную бомбу не разрешают. Все, все разносится. Не разрешают убирать в портфель. Давай я тебя освобожу. Потом спасибо скажешь. Так, и кстати, знаешь, что еще обратил внимание? Только сейчас что-то об этом подумал. Здесь же у нас аниматроники, там писал... что то долго иду. А ты поджарен. Нет, это, это Чарли поджарен, я нормальный. А писали же. Не писали. М -м Говорили в записке, там какой-то врач, который вот с Питти, когда мы были, а то, что а существа вот эти сливаются с аниматрониками. Вот. А как бы... Аниматроники здесь, аниматроники в, в во ФНАФе. Так, мне в принципе... Я пришел в кафе взрывать, поэтому я сегодня врываюсь с главного входа. Мне в принципе пофиг. Мне в принципе пофиг, что вы тут думаете про меня. Прости, коллега, конечно, но... Наши пути сегодня, по всей видимости, расходятся. По всей видимости. Ну что, погнали. Ложись! Опять? Где? Что? Где? Я думал, она не взорвалась. И сейчас что-то светится. Блять! У меня нет декодера этого. Хорош. Тут лосось не будет плавать? И пытаться меня сожрать. Блин. Я если б знал, что сюда нужен этот декодер. И по взял. Опа-на. О! Избавьтесь от воды. Как? Спустить воду? Ну я так понял, спустить с помощью декодера надо. А -а -а. Не нажимает. А, -а, а! Он нажал. Хорошо. Хоть что-то уже. Да радуй. Зачем ее активировал? Побег зомбара. Подожди, а что за ту дверью то Я думал, за ту дверью что-то интересное. Или там просто какие-то коллекты? Ну вот ты что сюда пришел, а? Вот ты, вот ты раньше. Ты вот раньше молчал, что здесь что-то есть. А сейчас пришел, типа такой, О, да, да, прикинь. Вот любят вот на лаврах других поживаться. Засранится. Так, ладно, я понял. Сюда я не могу, потому что декодер нужен этот. Ладно, идем в трубу. Идем в трубу. А я могу назад выйти? Я могу назад выйти? По всей видимости, нет. Давай попробуем. Давай сначала попробуем. Как бы, чтобы я знал, если что, может я вернусь за декодером и возьму его. Как бы. Но мне кажется, что... Не, не получается. Не получается, Ладно. Не страшно. Бомбу специально сюда положили и поднять ее не дали, чтобы взорвать именно эту машину. Это было запланировано. Поэтому идем. Что это ты с музыкой делаешь? Что это ты мне музыку тут откудешь? Кассета. Да, я слушаю. А, Е7. Хэппи-бургер. Я Е7. Меня раньше держали в симуляторе бургерной. Бургер. Бургерной. Технологии там были слишком эффективными, а гипноз слишком сильный. Меня тошнило, все вокруг искажалось и дрожало. После того, как включилась симуляция от сети из-за большого взрыва, не удалось выбраться оттуда, но... Компания Парагон схватила меня и привезла сюда, в счастливый бургер. Мне кажется, что симулятор за закусочной намного старше амбара. Гипноз гораздо слабее, и я снова стал вспоминать, кто я. Амбар? Я из туалета вышел? А! А, а! а! Я из туалета вышел, да? Так, коллега, я сегодня не работаю. Подожди, мне нужно вернуться. А он меня сейчас не заставит смену закончить. Я же не отмечался, на самом деле. Я не отмечался. По идее, он должен меня выпустить сейчас. Хорошо. Хорошо, я не знаю, закончим ли мы Сегодня на... За одну серию За одну серию Потому что непонятно Непонятно а Сколько еще это продлится Потому что, я так понимаю ну, Хотя нам больше особо некуда Но вдруг сейчас нас Выведет на еще одну какую-то большую локацию Так, давай я заскочу здесь Возьму чип, а у меня есть чип А, так у меня есть чип все, хорошо. Я иду. Покатилась. Покатилась на коньках. На коньках побежала, как обеженец. Как обеженец. Кстати, скажи, как ты относишься к конькам? Я вот, если честно, вообще... Вот я на коньках стоял... Вот у меня, у меня знакомые продавали коньки. Точнее, знакомые знакомых продавали коньки. Точнее, нет, ну как знакомые. Это были друзья. Знакомые друзей продавали коньки. Я их за 500 рублей купил. Потому что им они не нужны были. откуда идешь? Кстати, давай сходим на кладбище по Бырику. Вдруг там реально а, открылось что-то дополнительное. Вдруг там печки больше нету. Там ходим в тайный проход. А то, что мы сейчас делаем, это просто подстава нас хотят подставить. А выход на самом деле вот здесь был все это время. О, кто-то выпал. Кто-то из э, своей могилки выполз? Ну, как бы ползать тебе, ползать никого не трогает. Проверю, я просто проверю, чтобы потом не жалеть, что я это не проверил. Опять музыка заглох. Нет, здесь, по всей видимости, все так и осталось. Странно. Странно, для чего эта локация тогда нужна. Ладно, может это позже как-то вскроется. Ладно, Вик нам уже не поможет, Вик, у Вика батарейки кончились, хотя батарейки мы можем купить Вику. Ладно, мы, возможно, не шарим в технике особо. Ну, можно было тогда Вика на бомбу разобрать, что ли, ну, хоть как-то. я скотина бесчувственная. Так, ладно, о чем я говорил. Сейчас сделаем схему, делаем эту взломщик, возвращаемся в бургерную. Что это? Что это было? Так, внезапно. вот какой Это какая-то серия это вообще по счету? Шестая, седьмая. Восьмая, 8, 8, по-моему. Наверное, да. Не, не уверен на 100%, но что-то около того. Надолго на игру хватило, на самом деле. Я не думал, что она будет а, такая длинноватая немножко. Но вообще, на самом деле, ее по-любому можно было пройти намного быстрее. Мы просто в прошлой серии очень много потратили на петуха. Ну и, блин, ты тоже разберись, что куда нести, блин. Когда... Вот сейчас а, реально, когда ты знаешь, что куда нести, что ему нужно, а, его реально пройти, я не знаю, ну за минут ну, 10, блин. А так, когда ты первый раз, ты не знаешь, что нести... А, не, мне это не надо. А, это батарейка, да. Батарейку беру. И клей. И, в принципе, ты, когда у тебя появляется все в бургерной, ты можешь деньги зарабатывать быстро. И. Ну, то есть, 200 долларов за, за, за один рабочий день, это же вообще ни о чем. Тут все за 200 долларов можно купить. Так, погнали. Так, так, так, так, так. Ты не шали. Микросхемка, не шали. По сюжету, я не знаю, вообще сюжет можно, наверное, пройти, я не знаю, прощемать просто, наверное, как черт, блин, на это, на пятой скорости, на шестой, на седьмой с половиной просто, блин. Улететь в стратосферу куда-нибудь и вылететь из симуляции. Знаешь, э, я еще думаю, а что если в этой игре концовка будет это симуляция в симуляции, м? Что ты на это скажешь? что ты на это скажешь бургер это ложь да я знаю тут вообще все ложь все ложь а что если мы тоже живем в симуляции у Подум... меня коллега на работе периодически так и думает говорит блин мы реально горит какой-то симуляции говорит, я встречаю одних и тех же людей в одно и то же время и они говорят одни и те же слова все одно и то же представляешь да, но он не прям свято верит в это. Это у него, как говорится, одна из теорий. А, сейчас от, сходим, откроем. Если вдруг откроется какая-то большая локация, мы, наверное, на этом закончим. Потому что, потому что, потому что, потому что, если большая локация, мы не успеем. А Ассирийка так-то уже нормально выходит. А, я же на автобусе поехал. Думаю, как это я из дома вышел и это... И сразу оказался здесь непонятно а я же это на автобусе поехал мажорик мажорик ну на автобусе не на такси сейчас знаешь только блин это снежок одна снежинка выпала все блин это цена на такси плюс миллиард процентов просто сразу так ладно погнали ломаем двери да подождите так ломаю дверь Охерел. Ладно, я перемотаю, схожу. Схожу домой. Схожу домой, возьму еще. Там да, жалко. Да, все, помотаю. Я добежал. Кстати, смотри, пока бегал, что научился делать. А, мне, может и кажется, но вот как будто он вот так передвигается быстрее, вот таким мелкими прыжками. А, короче, блин, я сделал три этих, как у фиг... фиговины, на всякий случай, что больше не приходилось бегать. Что больше не приходилось бегать, потому что, блин, это вообще капец. Я сначала прибежал домой, потом вспомнил, что дома у меня чипы не продаются, нифига. Так, давай поближе встану, потому что, ну, нафиг еще раз это. Я, наверное, промазал по кнопке опять в прошлый раз. Ну, как бы три сделал на всякий пожарный, потому что, ну, мало ли что. Вдруг за этой дверью еще одна дверь. Вдруг эта игра, как бы, меня хочет подраконить чуть-чуть. Как бы, не исключаю данного. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Отлично А свет можно включить? Не хватает здоровья или энергии, примите души, мгновенно восстановитесь Да, да, да, знаем, знаем, спасибо С пустыми руками положите в рюкзак, держа предмет Очень, еще не... Да ты хорош Да ну нет Да зачем? Блядь не бегай со мной Хорошим никуда, я даже не знаю Сюда? Ага, пора, да Ясно, дорогая счастливец Я э, Не прихватил с собой гнилого бургера Для вас, простите, пожалуйста Простите грешника Ой, блин, ну она так-то Ой, блядь, Печалька Надо было кофейку бахнуть Ой-ой-ой, выпрыгивай, выпрыгивай Прыгивай как-нибудь. Сделай это как-нибудь, пожалуйста. Бляха. Да косяк, я не могу выпрыгнуть. мне не получается. Бляха, муха. Почему я не могу выпрыгнуть? Куда? Что ты открываешь? Блядь. Тихо. Тихо. Бляха, муха. Так, бегу сюда, бегу, бегу, бегу, бегу. Так, тихо, тихо, все, надо от нее чуть-чуть оторваться. Так, раз, раз. Оп, все, бегу. А куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, нельзя прям никак? Может, под водой что-то искать? Аж меня под водой не достанется. Чего у меня вот это? Великая твохи. Зачем они сюда счастливицу вставили? Я не понял. Я же ее победил уже. Так может, я где-то, куда-то какой-то поворот пропустил? Я, в принципе... Ну, вот отсюда я пришел, скорее всего. Да. Да вот... Как отсюда вылазить? Как отсюда вылазить? Я оторвался от него. Подожди, или это не тот поворот? Нет, это тот поворот. Блин, в воду нырять вообще неохота, на самом деле. о чем мне телефон включен? А, это я писал. Это я пока бегал и писал еще. Там, по, по делу, по делу еще написал. О, ты вернулась. Здравствуй. Так и надо оттуда чуть-чуть пропустить. Теперь я ферически бегу отсюда, от нее. Так, стой, стой, стой, стой, стой, стой там. А, здесь. Здесь что это? Бляха-муха. На эту сторону, на эту сторону. Нет, не на эту сторону, не на эту сторону. Тут что-то валяется, что-то валяется. Ничего. Я понял. Ничего. А, ладно, бежим, ищем. Бежим, ищем. Смотрю по, по сторонам. Ничего нет. А вы что там делаете? Ребят. Ай-яй-яй-яй-яй, бегу. Тихо-тихо-тихо. Они взорвали мне решетку? А, так тут есть проход. -мо. Ясно. Блин, тупик, надо было шоколадки еще взять. Надо было еще шоколадок взять. Но я же не знал. Оп. Тихо-тихо, тут относительно ровно. Сейчас будет поворот. Ладно-ладно, ладно, не страшно, не страшно нам. Ммм, плохо. Плохо-плохо-плохо. Бляха, плохо, плохо. перепрыгнул, красавчик. Тут у нее нет развилки, и только туда придет. Откуда О! А -а -а, подстава Кого А все это жопа Это гг Это гг Все Что-нибудь взорвалось здесь Что-нибудь взорвалось Ничего нету Ну что музыка Это эпичная А да ну хорош, ну... У него просто шаг влево, шаг вправо, и все, он падает. Ну, 4 сейчас меня догоняет и ломает лицо. Где она вообще? Я вообще не вижу. Все, он сломался. А, она там чилит, все, я понял. Да, молодец. Да выпрыгнет отсюда. Он не может выпрыгнуть нормально. Он нормально не выпрыгивает отсюда. Так, все, я заблудился. Официально заявляю, что я заблудился. Ладно. Я в ту сторону ходил, в ту ходил. Отсюда я пришел, правильно? Нет. А здесь что? Ничего, да? Ясно. А что там стоишь? А, а, так она не может сюда попасть. Она сюда попасть не может. Но они оттуда же ко мне приходят. Может, реально в воде что-то? Есть проход в воде? Может, правда, есть где-то проход в воде? Давай поищем. Сколько времени? 54 минуты. Кошмар какой. Я же не могу сохраниться даже. Плохо. Плохо. Погнали. Сейчас он за мной побежит. Так, так, так, так, так. Я отсюда пришел, скорее всего, да? Что? Это другая счастливица была? Я просто сейчас вообще не выкупил момента. Что по времени? Идите на работу, я иду. Я иду, иду, иду работать. Это что? А, кофеек. Так, ну пускай идут. А, так, давай я возьму. А, он за стеной аж, да. Так, ладно, я попробую сейчас вынырнуть и пойти туда. Вот сюда, да? Я оттуда пришел? Нет, я пришел оттуда. А, так, пойдем сюда. Хорошо. Может, даже я еще не запутался. Да? Я правильно иду? По-моему, я не отсюда пришел. Ну, я... Все, если мне надо будет сейчас назад идти, я запутаюсь. Прям окончательно. ой ой ой ой ой ой ой ой там, наверное, где-то счастливица еще бегает, меня пытается найти. Сломано? Или тупик? Тут тупик. Хорошо, я понял. Ты меня не пугай. Так, если здесь тупик, значит там в ту сторону, правильно? Я пришел э -э оттуда, соответственно, мне туда. Так кафику не дали попить, потому что там за стенкой этот э, шнырь шлялся. А, ну, в воде я не вижу никаких этих проходов. Бляха, муха. Я помню, а, мы когда нашли вот эту локацию с роботами сейчас, у нас был выбор пойти направо или налево. Я пошел направо, по-моему. Можно было еще сходить налево Может в этом прикол, что я ее куда-то не туда повернул? А почему за стенкой кто-то взрывается Так, ладно, давай сейчас внимательно М -м -м, Какие у нас есть развилки А, так я вон оттуда, наверное, пришел А подожди, там тупик, по-моему Нет? Да, тут тупик Так я отсюда приходил, нет? Я, по-моему, отсюда и пришел я не могу может мне надо с помощью этих пацанов я застрял а ебанулся приколись как я должен был догадаться ладно откуда ты вылез то мутант блин все сначала у да ты хорош да ты хорош это же все сначала Ладно давай я попробую сейчас добежать до туда если что перемотаю По всей видимости, нельзя выныривать. Когда вот я занырнул, там появилась какая-то здоровая хрень, я ее так и не рассмотрел. Второй раз, потому что я пришел, я попытался быстро вынырнуть и убежать, нифига подобного. Она тебя догоняет. М -м -м -м. Так что выныривать мы пока не будем, только я ничего абсолютно не вижу, если честно. И не знаю, можно ли мне сейчас выныривать вообще. Раздражающие звуки еще. Ладно, давай попробуем, я не знаю Уже можно, по всей видимости Да давай! Я не понимаю, как э, работает здесь Вот эта система выпрыгивания Бляха-муха Можно? Так вот, выход, да мое Давай Отлично еще да, выход, видишь, за мной взрываются. Изи, изи! Ой, так, ладно, давай мы сейчас, наверное, на этом закончим. Потому что, ну, нифига себе, побегушки мы тут устроили. Пройдёт выключатель? Да, это мы знаем. Посмотрим сейчас, куда нас выкинет. Потому что, ну, локация такая-то была... Расстояние приличное проделано от нашей симуляции. Возможно, нас сейчас выкинет в какую-то новую локацию. К новому боссу найдите выход. Воу. Выглядит круто. Ну ар, город грехов у нас. Хорошо. Ладно, давай на этом закончим. Норбери Groove of the Movie Here the Living Dead: A Night in a sea, coast, sea Coast Row Escape from the Barn. Ладно, happy Мгм. Mm -hmm. Опять бургер. опять сейчас найду какого-нибудь журналиста, который меня напугает. Блин, Я обсеюсь меня выкинет из симуляции. Давай на этом закончим. Скорее всего, мы уже близимся к концу. Потому что найдите выход это основное задание основная цель нашей игры.